YouTube для нас заменил телевизор и стал каждодневным местом встреч. Все мы в нем проводим кучу времени. Добро пожаловать, друзья, сегодня я расскажу 10 лайфхаков и пасхалок, которые облегчат и улучшат вашу жизнь на YouTube. Каждое длинное видео, которое заливается на YouTube, автоматически разделяется на 10 частей, и чтобы было удобно перемещаться по моментам видео, можно использовать цифры от 0 до 9, где 0 – это начало видео, а 9 – это последняя часть видео. Чтобы воспользоваться данной функций кликните сначала по видео левой кнопкой мыши если вам нужно поставить ролик на паузу то клавиша пробел далеко не лучший способ лучше воспользоваться клавишей ка и она остановит видео даже если вы читаете комментарии и в отличие от пробела она не пролистывает страницу вниз клавиша l перематывает ролик на 10 секунд вперед а клавиша g на 10 секунд назад эти клавиши удобны для просмотра достаточно длинных видеороликов или если вы что-то пропустили и захотели вернуться Назад. Вы захотели поделиться видео с товарищем, но беда в том, что ролик слишком длинный, а вы хотите показать другу определенный момент. Тогда ставим ролик на тот момент, который мы хотим показать, клацаем правой кнопкой мыши и нажимаем копировать URL видео с привязкой ко времени. Теперь вы сможете делиться с друзьями самыми интересными моментами. Буква М выключает звук, я думаю это намного проще чем тянуться мышкой к выключателю громкости или колонкам. Чтобы скачать в YouTube ваш любимый видеоролик достаточно поставить в адресную строку две буквы S и нажимаем Enter. Таким образом вы сможете скачать не только видеоролик в любом удобном для вас формате, но и звуковую дорожку отдельно. Чтобы сделать гифку на YouTube, добавьте в адресной строке перед словом YouTube GIF и нажимаем мы попадаем на онлайн сервис, где сделаем нашу гифку. С помощью ползунков выбираем продолжительность, далее жмем кнопку Create GIF, потом копируем вот эту ссылочку и размещаем ее куда угодно. В правом верхнем углу есть кнопка автовоспроизведения. И если вы ее включаете, то по окончании просмотра роликов, YouTube не будет рандомно воспроизводить следующие ролики. А если в правом строке после слова YouTube набрать репи, то ролик откроется в новом окне, где будет проигрываться вновь и вновь. Looting YouTube является приложением для браузера Google Chrome которая позволяет закрепить видео на YouTube поверх остальных окон. Запускаем приложение, у нас появляется окошечко, куда нужно вставить ссылку любого видеоролика с YouTube. Таким образом мы не будем выпускать с поля зрения наши видео, и при этом мы сможем комфортно работать с остальными вкладками. С тобой был Артур Рус, спасибо за просмотр, ставьте лайки и напишите в комментариях, как вам это видео и стоит ли продолжать мне рубрику лайфхак по YouTube и вообще. До встречи в следующих выпусках, пока!